Народ, всем привет. На фоне идет реплей от лица Меда, поэтому не обращайте внимания, что немножко не соответствует. Ну и по традиции, после просмотра с вас лайк или дизлайк, смотря на что я наработал. Не забываем, что это первое впечатление, а не обзор и в геймплей, а Фелла я еще не погружался достаточно глубоко. Не знаю как вам, но Фелла для меня ассоциируется с лихим ковбоем в юбке, который смело врывается в толпу или выводит на дуэль, после которой стоит сказать только одно. А теперь беги домой. Долине больше нет бандитов. Ведь обилка риск, а хочется, искать риск дело делает свое дело, а мы обо всем по порядку. Оперативница быстрая, но дохлая, всего одна плашка брони, но все остальное слегка компенсирует этот недостаток. Давайте начнем с вооружения. Вооружение меня немного огорчило, если честно, всего лишь МК. Могли бы дать что-нибудь другое, лично я хотел бы что-нибудь новенькое. Но как говорит Афела, Афела не Акела, она не промахивается, бьет точно в цель, как истинный Ковой, благодаря своей точности и скорострельности в 11 выстрелов в секунду. А это на уровне Кошмара. Рукак я его не держал, но судя по виде ряду, или хорошо контролируется, или разброс довольно-таки неплохой, надо тестить. Дистанция пока тоже не сна. Раз в урон, 20 в тело, 38 в голову, это средний показатель среди всех штурмяков. Раду, что магазины увеличены по 40 патронов. В на у нас 4 магазина и 40 патронов вполне хватает, чтобы потратить их с пользой, делая лихой наскок на противника. Скорость в 3.8, рвок 5.8, что топ среди штурмовиков и ее обилка нам позволяет. Тут можно перейти к обсуждению самой обилки. Риск. Длительность у нее 8 секунд, восстановление 30, стоимость 65. Во время действия способности мы наносим 130% своего урона. Но, к сожалению, и в нас прилетает 110% урона. Изначально 120, но по мере прокачки урон по нам снижается на 10%. Меньше, но все. Кто-то спросит, что это за обилка такая? Это повод убить и умереть быстрее, и да, и нет одновременно. Это как в дуэли ковбоев, кто первый, тот и выживет. Правда, Фело использует небольшие читы, во-первых, ветки прокачки есть улучшение, снижающее урон на 10% под обилкой, и уже не так критично, так вы обману, все равно прилетает урон с большим показателем. Ну ладно, уже меньше, и на том спасибо, все-таки 110, это не 120. Но самое главное, это седьмое улучшение. Называется «Из последних сил» режим Сильверстра Столона. Режим 90, когда один человек мог положить целую армию. Что же она делает? Если вы под действием обилки получаете тяжелое ранение, на вас падает эффект столона, вас не могут вывести из строя, вы не можете бегать через shift, применять способности, хотя вы так ее заюзали, а расходники не можете применять и по окончанию эффекта не можете двигаться 2 секунды. Все что вы можете это сеять хаос и разрушение. Главное чтобы патронов хватило, за эти пару секунд вы можете сделать столько грязи, что положите всю команду, ведь на эти 2 секунды вы в режиме бога. Главное рисковать с умом, а не тупо сливаться под этой обилкой, про это тоже не стоит забывать. После окончания эффекта вы падаете без сил и уже никуда не можете двигаться, с чувством выполненного долга, естественно. Но есть оговорка. Для того, чтобы эффект сработал, вам потребуется иметь в запасе 120 стамины, которые спишут с вашего счета после активации вилки. Если честно, после всего этого становится немножко страшно. Не знаю, как это будет играться, но звучит страшноватенько. Пережить врыв Афелы будет ой как непросто. И в такие моменты надо кричать, я в домик, и просто щемиться по всем щелям, чтобы с ней не встретиться, и эффект у нее успел закончиться. Самое главное, когда добегаете, чтобы у вас реально осталась стамина, то вот добежите и просто врете потому что у вас было 120 стамина, а не 125. То даже в копилку можно кинуть крепкие булки, благодаря которым на нас не действует оглушение во время способности. Можно юзать, когда у вас летит шумка, например. 8 секунд вполне хватит для того, чтобы пережить взрыв шумовой гранаты и не получить отрицательный эффект. А также при врыве вам не помешают те же самые Шумки для того, чтобы всех развалить. Помимо всего прочего, в комплекте Кэмки идет спецсредство, подствольный гранатомет М203 с тремя зажигательными зарядами. При взрыве создает огненную завесу в 3 метра. При попадании в зону горения наносим урон 12 нит секунд. В течение 10 секунд то бишь 120 секунд урона. Похоже на газ, но не газ. В области горения не работает лечение, что понижает шансы на выживание, даже если вы сидите рядом с медиком, он ничем не может вам помочь. Прощайте. На данный момент спасения от огня нету, только уйти на своих двоих. А если у вас подгорает, то Афела то самое средство которое может вам помочь Есть у нее особенность которая снижает урон горения на 50 процентов не факт что вам поможет с вашим горячим стулом но почему бы и нет пока что это единственный термостойкий штурмовик в игре афила как истинный ковбой умеет выслеживать дичь и благодаря этому при добивании противника находит всех врагов и заначки тоже в том числе Бойтесь. так что светим и как бог спутник стрелок и скаут в принципе курят сторонки что еще можно сказать здоровье у нас 90 это средний результат но на первый взгляд Сотворили кого-то монстра, но надо посмотреть, что из этого будет, как он юзает, как он ведет себя в бою. Ведь читать это одно, а на деле это другое. На данный момент медик это штурмик точно в моей коллекции. А вот насчет поддержки я еще не определился, но однозначно буду брать для стримов и игры в принципе. Может быть мне понравится она больше, чем, например, штурмовик. Кто его знает. Ну а с вами был Димон. Пока-пока, увидимся в роддоме. Лайк, подписка, все такое. И пишите в комментариях, как вам этот штурмовик.